Рюкзак Adidas, цвет темно-синий. Имеет 4 кармана. Один, два, три и четыре такой средний. Рюкзачок довольно-таки объемный. Вот вы видите сами. Бегуночки работают отлично. Так, первый карманчик вместительный. Имеет сбоку дополнительный карман. Второй. Карман тоже глубокий, имеет два дополнительных кармана для мелочей. Третий карман маленький, как раз для мелочей, для карточек, для телефонов, кому как удобно. Беночки работают легко. И четвертый карманчик средний, тоже довольно-таки глубокий вместительный сбоку имеется два дополнительных кармана такие сеточка идут спинка мягкая прошита хорошо ручки на одной логотип adidas фиксировать то есть фиксируйте на ту длину которая вам нужна и здесь мягкая ручка прошита хорошо Хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на мой телеграм-канал. Там есть видео и посты, которых нет на ютубе. Также хочу напомнить, что у нас есть доставочка Авито, Почта России, СДЭК, Сберлогистик. Мы работаем как ОП, так и и в розницу. Не стесняйтесь, пишите, задавайте все свои вопросы в комментариях. Обязательно всем отвечу. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока-пока.